Девчонки, ну сами посудите. У меня все это крипов стилят, фармиться не дают, и это я катку не тащу. Так что ли получается? Друзья, это не пусть говорят в Доте Олл Стар. Это гранд-финал киберспассивной лиги Татарстана в городе Казань. Ультуй! Участвите в косплее этого Нет. Вы кого косплеете? Я не косплею никого. Я в тот играю. Скажите, вы в лесу фармитесь? Ну, по игре, да? Сразу. А по жизни? И по жизни в лесу фармлюсь. Когда еды нет, ты идешь если там птицу какую-нибудь можно поймать и так далее. Давай, ну что ты его теребонька, держи его ровно. Это, это симулятор автоинструктора еще дополнительно, как бы. Ну что ты? Это... Ты, ты сдавал когда-нибудь на права? Нет, я никогда не буду, видимо. У вас в семье автомобиль есть? Есть э, стиральный. Давай, давай перепишем, давай перепишем. Давай. У вас в семье машина есть? Есть. Стиральная. А -а -а -а -а. Вот, вот как это работает. А ваша девушка не обижалась, что вы ей играли так много? Надо было спросить, если она вообще или была ли она вообще. Ну, все дотери гомоксексуалы, о чем речь вообще? Ну, я понимаю, то что ты не знал, но... Здравствуйте, во что играете вы? Здравствуйте, я играю... Я предпочитаю Counter-Strike Global Offensive и Call of Duty Advanced Warfare. Вау! Вы как будто не первый раз это говорите, от зубов. Как будто стихотворение выучили. Спасибо за комплимент. С какого батюшки сняли робу? Скажем так, это отголосок моей старой жизни. Вы были чернокнижником раньше? Почти. Немного сатаниста, немного толкиниста, и вот, вот это все получается. Вы, вы а, промахнулись, вы промахнулись. Блин. Не вовремя, не вовремя подошли. Вы кого косплеите? Майнкрафт. Подождите, но ведь в Майнкрафте там только кубиковые стены. А это хуманизация, короче, эндермена. То есть как бы он выглядел, если был бы человеком. Надеюсь, вы поняли, потому что я нет. А, скажите, вы кто? А, я черный цвет, а это... Белый. Вы косплейте цвет? Тогда я какой цвет косплея? Синий? Да. Вау! Это как раз легко быть косплеером. Это вы оба в очках, потому что слишком много увлекаетесь компьютерными играми? А, нет, это с работой связано больше. Вы тестировщик очков? Нет. То есть именно таких глобальных звезд Твича в Казани вроде как нет. Я знаю, что есть ютуберы, типа как Кашин, именно на Твиче. Я таких не знаю. Больше ютуберов сказали, особо не знаешь, что да? Нет, к сожалению. <смех> а кого в сегодня? Это персонаж Банча из игры Disciples 2. А, можете накастовать на меня что-нибудь? Паралич. О -о -о -о. Хорош, хорош, пацаны, хорош, хорош. Че, столпелись? Все, нормально? Хорош, все, все, все, все, пацаны. Все, просто поговорить нормально друг с другом. Все, все, все. И никакой драки, все. Кто вы, откуда вы, как вас зовут? Саша? Саша из Казани. Вы могли бы вести свой блог Саши из Казани. На нем было бы полтора миллиона человек. Если бы вы в прямом эфире рвали голубей пополам. Так, что за хэткрап у вас на голове? А, ну, это... Это... Голова Йоды. Ага. Скажите что-нибудь, как Йода. А, ну, я не смотрел «Звездные войны». Ты не смотрел «Звездные войны» и ты носишь Йоду на голове? Но йода там не было. Скажи, с кем бы из героев доты ты хотел бы встречаться? С Пуджом Здесь, на финале киберспортивной лиги Татарстана Очень много различных симуляторов Симулятор Тодоса Симулятор чувака, который всегда на пассажирском сидении И его подводит друг Симулятор группы «Пошлая Молли» Симулятор виртуального банкетного зала и свадьбы Симулятор Сарика Андреасяна Друзья, тут есть даже вип-ложа, как в настоящем театре. Театре боевых действий. Понятно, да, аналогия с Counter-Strike, там вот это вот я это имел в виду. Слушайте, вы как настоящий рокер с этой Китая? Как вы думаете, Цой жив? Не знаю. Наверное, да. Буду надеяться на лучшее. Смотря на ваш костюм, как будто вы Sailor Мун, но на максималках. <свят> ну что ж, мы поговорим с одним из организаторов этого мероприятия. Как вам сегодняшний день? Хороший, хороший такой день, ребят. Мы стараемся для вас, создаем для вас контент. Как долго существует ваша команда вообще вместе? насколько давно? Думаю, где-то год. Год и уже в финале. Кто самый старый из вас. Я. Вы. Вы, кстати, на Нифедова похожи. Еще остались люди, которые помнят этого человека. Ты взял с собой какие-нибудь, не знаю, кроссворды, сканворды внутрь? Ну как у актеров вот? Нет, нет. Понятно. А тут вообще вдвое можно поместиться в этом костюме? Здесь можно втроем поместиться. <с> Ааа, нечестно. Другого держать. Если один будет другого держать, тогда уместится втроем. Бывал такое, да, что тронечок был в, в Пикачу? <с> нет. <с> Здесь нет еще. Это когда вызываешь такси, и там приезжает такая приора. И девочка такая... В смысле, я не поеду так. Вы так понимаю, косплейте э, Брюса Ли старости? Нет, не так. Бабосы поднимаете с Твича? Нет. Вообще, Твич есть? Есть? Сколько у вас подписчиков? 20. До свидания. Ребята, вы не поверите, но перед нами настоящая звезда. Это Таня Швед, у которой 240 тысяч подписчиков на Твиче. Скажи, во время твоих стримов, самый неожиданный, нелепый случай, который был? Когда я выплюнула воду, это было очень неловко, на самом деле, потому что я сижу, и происходит какой-то неловкий момент, и я просто выплюнула всю воду, которую я пила. Она потом полилась из носа, и это было крайне неловко. Ты можешь пожелать тоже всем э, зрителям что-нибудь такое? Надеюсь, что у всех зрителей будет все просто замечательно. Не знаю, как всегда, здоровья, любви. Маны. Денежек побольше. Да, и чтобы ульта всегда была э, перезараженной, да? Да. А ты сама что, во что играешь? Я играю... Шел гранд финал и это было реально гранд. Полторы тысячи человек, десять часов мероприятия. Это было просто вау. Что ж, пожелаю вам хед-шотов и скажу вам пока, пока. Господи.